Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу о таком моменте, как признание вины в обмен на подписку о невыезде. Очень часто на практике бывает, когда следователь приглашает добровольно, либо принудительно, происходит первый допрос, и следствие часто дает выбор. То есть и выбор очень простой. Если человек вину признает, он уходит на подписку или на домашний арест если человек вину не признает, его арестовывают то есть следователь выходит с ходатайством об мере пресечения в виде ареста к сожалению, все прекрасно знают статистику судов в этом вопросе то есть около 90% таких ходатайств неважно, есть основания, нет оснований имеются какие-либо доказательства или нет они судами удовлетворяются то есть когда человеку дают такой выбор Человек, естественно, с адвокатом и отдает отчет о том, что если следователь выйдет с подобным ходатайством об аресте, с очень большой долей вероятности оно будет удовлетворено. И, к сожалению, в очень большом количестве дел данный выбор он играет ключевую роль. То есть человек, не горя желанием проводить ближайшие полгода, например, в СИЗО, вину признает, и это является основным и ключевым доказательством, в принципе, по уголовному делу, потому что.